Хей-хэй-хей, -хей -хей, с вами бомж Джизи. Нас уже 27 подписчиков. Именно ты подпишись и скоро будет розыгрыш. Ну и что ж, в этом ролике я вам покажу самые топовые комменты на моем канале. Присаживайтесь поудобнее и запасайтесь едой. Ну и что ж, приятного просмотра. Так, друг, хочу сказать, что я играю на Arizona RPU. Найпи в описании. И при регистрации в Ник, не сголится, его ты на своем экране. Часто увидишь топовые комменты, ну и может быть тебя. А если ты тоже хочешь в ролик, как эти ребята, пиши любой коммент, и, наверное, именно ты попадешь в ролик. Начнем. Первый коммент. Найс. Первый видос. Ну что ж, бро, да первый видос, но нет. Второй комментарий. Красавчик, где еще ты. Он вообще меня поразил, потому что и тогда я еще был не очень опытен, как сейчас. И, кстати, да, бро, ты тоже красавчик. Третий комментарий. Это очень завораживающий комментарий особенно потому что я не понял что там написано нет ну конечно перевод это понятно но братан в следующий раз пиши по-русски четвертый комментарий ну неплохо братик это окей но почему шапки и аватарки за копейки это ладно Аватарка вообще! Майнкрафт! Бро, куда катится мир? Чувак по Майнкрафту смотрит сам. Э -э и кстати, бро, если ты тоже не из сампа, то напиши, почему ты меня смотришь, и, конечно, в что ты играешь. Следующий комментарий. Можешь лучше, ну, красава, стараешься. Э -э, братан, ты тоже можешь лучше, почему 0 подписчиков? Это ладно. Ну и спасибо за комментарий, братан. Чувак пишет, классно, бро, выздоравливай. Ну, бро, я выздоровел благодаря тебе. Ууу, круто. Э -э, братан, ты присмотрел ну, допустим, чего допустим? Куда допустим? Ты о чем, братан? Если меня до лидерки, то пожалуйста, двигать на мой ник, и все будет тебе. Найс, окей, бро. Раз ты написал нас nice на английском, то я тоже отвечу тебе на английском. Thanks, bro. I like comment. Чувак пишет топтик. Братан, ты про себя? Ты знаешь, кто самый классный в мире? Прочитай первое слово. Ну, бро, я знаю, что ты самый лучший ютубер. Лайк. Like. Да, пацаны, поставьте лайк, like, конечно же. Благодаря этому челику Ну и что ж, бро, это все комментарии на сегодня Я надеюсь, тебе понравился такой формат Если нет, то да, и скоро ожидается новый видосик Всем удачи, всем пока Good luck, мой тим